Как получить субсидию или дополнительные социальные выплаты, предусмотренные в автономном округе? В очередь! Как получить информацию о положении на рынке труда, подать заявление и получить выплаты безработным гражданам? В очередь! Как быстро зарегистрировать рождение ребенка, заключение брака, перемену имени? В очередь! Никаких очередей! Теперь информацию обо всех государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в автономном округе, можно получить, не выходя из дома, в электронном виде с помощью порталов. На региональном сегменте единого портала государственных и муниципальных услуг, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг автономного округа содержится полная и достоверная информация для физических и юридических лиц, обо всех предоставляемых в автономном округе услугах, в том числе о составе Документов О местах обращений, о порядке получения услуг, о бланках и образцах, о защите прав, о порядке оплаты и льготах. Ханты-Мансийский автономный округ занимает лидирующие позиции в России по количеству обращений жителей к единому порталу госуслуги.ру. Электронные услуги – простое решение важных дел.